страх как раз и является одной из главных причин которая побуждает болезнь. любую болезнь страх усиливает любую болезнь человека. и радость наоборот отгоняет болезнь радость смех веселье понимаете вот радость это самая мощная и оздоровительная энергия поэтому